Приветствуем вас, мои родные подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз для Девы. И, конечно же, я сначала напомню о том, что мы в данный момент проходим коридор затмений, а я его еще называю коридор возможностей, потому что именно в это уникальное время есть великолепная возможность раскрыть свои потенциалы, высвободить свои ресурсы, переписать программу, которая у вас есть, возможно, с ошибками, если вам не очень нравится, как вы живете, переписать на ту, которая вам будет нравиться, и именно заложить семена в эти волшебные дни. А именно для этого мы проводим энергофибрационные групповые сеансы, где мы занимаемся, в общем-то, переписыванием программы, трансформацией вашей жизни практически мгновенно. Уже первый поток завершился, сегодня начинается в 19.00 второй поток, третий поток будет начинаться 10 февраля в 14.00, будет дневным. Так что присоединяйтесь. Что это такое подробно, вы можете узнать по ссылочке, которая находится у нас на нашем канале в YouTube. Если вы на канале, то посмотрите просто под видео. Если вы смотрите это видео в соцсетях, то наведите курсором мышки на видео. В правом нижнем углу вы увидите значок YouTube. Нажимайте и переходите на наш канал. Обязательно подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И под видео вы найдете ссылочку подробнее о сеансах, а также 4 полезных для вас подарка. Какие, узнаете там, но однозначно полезные касаются финансов и ваших желаний. Ну, такая маленькая интрига, скорее идите на канал. Да, кстати, еще хотела бы сказать, что с этой недели... Мы включаем две новые услуги. Это еженедельный индивидуальный прогноз, более подробный по трем сферам жизни, где будет рассказываться о здоровье, отношениях и финансах. Это на неделю прогноз, а также вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц, где будет четко по каждому дню расписано, что вас ждет, как лучше действовать или не действовать, и даже график того, как вам эффективнее жить. Более подробное описание этих услуг вы тоже найдете на нашем канале. А сейчас прогноз, мои родные. Вот в будние дни недели девы смогут преуспеть в делах. Это прям великолепное, благоприятное время для наведения порядка в окружающем вас пространстве, на работе, дома, в отношениях. И рекомендую вам провести инвентаризацию имущества, перебрать шкафы, полки, чтобы освободиться от старых и ненужных вещей. Генеральную уборку в доме можно распланировать на несколько дней. И интересно отметить, что чем больше вы будете освобождать свой дом от мусора и ненужных вещей, тем лучше станет ваше самочувствие. Напишите потом в комментариях, как у вас это прошло. Все дело в том, что... Очищение а, окружающего вас пространства способствует притоку свежей энергии в ваш организм. А уже в конце недели, к выходным ближе, воздержитесь от поездок, особенно если вы сами за рулем. А возрастает вероятность технических поломок на дороге с необходимостью потом в итоге тратить немалые деньги на ремонт в сервисном центре. Что же касается отношений, то на этой неделе я рекомендую влюбленным девам вести себя нейтрально, а в то же время постоянно будьте рядом или на связи, дайте понять любимому человеку, что он может в любой момент рассчитывать на вашу помощь или компетентный совет. А вторая половина недели может подтолкнуть вас к оригинальной, но, кстати, не самой удачной идее. Не будьте чересчур импульсивны и не сейте семена будущих проблем. Лучший день, если вы не хотите резких перемен и, стремительного, и стремитесь сохранить статус-кво, это воскресенье. А теперь, конечно же, финансы. В первой половине недели девы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Особенно это относится к приобретению навыков работы с техникой, изобретательству и даже инженерно-техническому труду. Не пренебрегайте использованием компьютерных технологий, это может серьезно продвинуть вас в профессии. А в конце недели вам, возможно, придется сократить свои контакты и разговоры по телефону на посторонние темы в рабочее время. Вас могут часто отвлекать, и это ну, не очень хорошо сказываться будет на результатах вашей работы. Притом отвлекать вас будут э, совершенно не по делу, поэтому постарайтесь... Сократите ненужные контакты и время этих контактов, освободив его от ненужных разговоров. Ну что, мои родные, я желаю вам прекрасной недели, чудных выходных и, конечно же, максимальной реализации. Присоединяйтесь к сеансам, которые стартуют сегодня в 19.00 и 10 февраля в 14.00 это 5 волшебных незабываемых дней. О том, как они проходят, вы тоже найдете ссылочку под видео и почитаете, как же первый поток провел эти волшебные 5 дней. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.